Всем привет! Вы на канале «Как заработать в интернете» Сегодня у меня на обзоре новый сайт для заработка Называется он Amazon AmazonMal В этом проекте нам при регистрации дают бонус 10 долларов И чтобы здесь зарабатывать, нам нужно сделать депозит на 10 долларов Перед тем, как инвестировать в иные или другие проекты Всегда думайте своей головой Не инвестируйте последние деньги и заемные деньги Кому данный проект интересен Давайте посмотрим, как здесь зарегистрироваться. Переходим по ссылке в описании к данному видео, попадаем на вот такую вот страничку. Здесь прописываем свою электронную почту, пароль, подтверждаем пароль. И здесь придумываем пароль для вывода денег. Здесь у вас будет код пригласителя. И нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Далее попадаем вот такой вот кабинет. Здесь кто со мной участвовал в данных проектах, нет ничего нового. Чтобы нам здесь зарабатывать, нам нужно приобрести магазин уровнем номер один данный магазин нам будет давать ежедневно 5 задач и с депозитом 10 долларов ежедневно мы здесь сможем выводить 2 доллара окупаемость с данного проекта 5 дней а дальше идет уже чистая прибыль и чтобы здесь вот нам заработать здесь есть два способа заработка на чистом пассиве инвестируйте 10 долларов и зарабатывать Второй способ заработка это партнерская программа. Здесь у вас будет партнерская ссылка, копируете ее, раздаете друзьям знакомым и будете зарабатывать на трехуровневой партнерской программе. Первый уровень это 5%, второй уровень это 3% и третий уровень 2% от инвестиций в ваших партнеров. Более подробное описание о данном проекте. Смотрите в разделе подробнее о проекте, я там все расписал детально и подробно. Давайте перейдем к практике, пополним здесь баланс. Видим, я сейчас на VIP номер 0. Чтобы здесь начать зарабатывать, нам нужно перейти на VIP номер один. И для этого нам нужно сделать депозит на 10 долларов. Нажимаем здесь Research. Здесь нам нужно перебросить... 10 usdt trc 20 именно trc 20 сейчас я пополню счет с биржи binance и продолжу данное видео после того как вы сделали депозит возвращаемся на сам сайт и нажимаем кнопочку submit либо же если вы пользуетесь переводчиком перезарядка далее ваш депозит зачисляется на баланс сейчас обновим страничку на балансе, видим у меня вот 20 USDT. И теперь я могу здесь зарабатывать, приобрести VIP номер 1. Нажимаю на VIP уровне и здесь вот смотрим. Я теперь уже нахожусь на VIP уровне номер один. Когда выполняете счет на ту сумму, чтобы приобрести определенный VIP уровень, он автоматически начинает работать. И ежедневно мне будут давать вот 5 задач. За выполнение их я заработаю 2 доллара. И окупаемость, еще раз повторюсь, с данного проекта 5 дней. А далее идет чистая прибыль. И вот здесь расписано до какого числа работает данный VIP уровень. А здесь показано сколько мы заработаем за месяц. То есть инвестировали 10, заработаем 60. Ну, как оно будет на самом деле, время покажет. Итак, чтобы выполнить здесь задачу, нам нужно перейти на главную. Здесь выбрать магазин от VIP уровень номер один. И выполняем 5 задач. Нажимаем кнопочку от Submit. Нажимаем на картинку, нажимаем кнопочку Submit. Нету ничего сложного. Выполняем 5 задач и зарабатываем свои 2 доллара выполнили задач больше нету теперь нажимаем кнопочку withdraw и здесь нам нужно указать свой кошелек для вывода средств нажимаем submit нажимаем новый кошелек для вывода средств здесь нам нужно прописать свой адрес кошелька на который мы хотим получать выплату а в этом поле прописываем пароль, который мы придумывали при регистрации для вывода денег. То есть, транзакционный пароль. И нажимаем кнопочку Submit. Итак, кошелечек мы указали. Переходим вот назад. Здесь вписываем в этом поле сумму для вывода средств. В моем случае это 2 доллара вот у меня на балансе. Здесь мы вписываем транзакционный пароль. И нажимаем кнопочку Submit. Так, все успешно. Деньги здесь поступают инстантом. Ну, иногда это может занять и больше времени. Обычно это занимает одну, две, три минуты. Но максимум 5. Если есть какие-то либо задержки, сразу пишите в службу поддержки. Она находится, если мы вот перейдем в свою партнерскую программу. Здесь вот телеграм есть. Переходим и пишем в службу поддержки. Давайте сейчас я перейду в свой кабинет Binance и посмотрим, как быстро мне поступила выплата. Итак, вот она выплата 2 доллара. Выплата поступила в течение минуты 2, прошло не более. И здесь, если мы посмотрим в кабинете, здесь вот показывается: я инвестировал 10 долларов. Здесь вот 2 доллара я уже вывел. И здесь написано успешно. Данный проект он платит, кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. Всем желаю хорошего дня, всем больших заработков и всем пока.